Господа, ну скажите пару слов о том, какой автомобиль нам достался. Крутейший. С классным номером. Никак у всех, ни у кого такого нет. Не покажу, никто не найдет. Поздравляю. Спасибо. Ура.